Всем привет, дорогие друзья, с вами StepKey. Сегодня я буду вам демонстрировать прогулок спам. Пока я буду заходить, я вам объясню, что эта программа делает. Во-первых, эта программа де... спамит по группам. Ну, сейчас я вам перечислю. Спамит по комментариям, спамит друзьям на стену, спамит друзьям по, по списку, спамит друзьям... Вот дополнительно, выйти из групп, забанить як, удалить из других системы. Заходите через свой ВКонтакте, ставите задержку от 1 до 1, нажимаете без остановки. Без остановки, так. Вот тут можно прикрепить любую фотографию. Ну и смотрим, как работает эта программа. Вот, написал на стене, пишет, копируем эту ссылочку, заходим, сейчас я ее обновлю, просто и все, и видите как, вот, написал 2 секунды назад. Ссылка на программу будет в описании, всем спасибо за просмотр, всем пока.